Так, демонтируем старую печку 7 лет Харви. Вот смотри, значит, ну, внутренний металл не прогорел здесь. Здесь и струшился внешняя ошиб ошибка. Так, что у нас произошло? Один раз менял стекло. Тоже довольно-таки проблематично. это вещь его достать. То есть, загнил даже совочек. Так, ну и главное. Причем, скажем так, баня в принципе просушилась, так как баня бочка, ее надо сушить постоянно. Значит, что у нас внутри? Внутри вот камни. Ну, может быть, это моя вина, надо было почаще менять, но они прикипели, они прям <сос> влились в каменку, представляете? Так, ну и самое главное и печальное, вот здесь дыра насквозь, то есть прогорел даже вот этот ну, скольки я не знаю, здесь трех трех миллиметровый металл, Почему непонятно, прогорел. Вот такая вот печалька. Семь лет. Ну, как сказать, может быть, семь лет интенсивного использования это не так уж и мало. Для печки. Для этой. Она честно проработала. Свои 7 лет. Сейчас пойдет на заслуженный отдых. Может быть, даже там сзади можно будет, спрошу, наварить что-нибудь и отдать ее кому-нибудь на восстановление. Хотя вряд ли. Хотя уже Взял замену ее я новенькую. Не Харви уже. Похвалюсь позже. Малютка стоун. От конторы жара. Большие надежды на нее испытываю. Думаю, будет все путем. Вот. Ну, Харви. Вот так. То есть, кто вечные печки хочет, конечно, против их не, наверное, стоит. Но свои гарантийные. Сколько там на них три года давали или даже пять, она отработала состояние состояния сквозная дыра в варится вот, вот, вот, вот, вот. вот это долго вечности, печей, конторы Харви.